Здравствуйте, мы продолжаем решение задачи К6, третья часть. Рассмотрели мы, я напомнил, как у нас обстоит дело при вращении, когда угловое ускорение равно нулю, превращение вокруг неподвижной оси точки О. А сейчас мы вернемся... Качению. Повторяю, мы будем рассматривать вот этот случай. качения, когда скорость точки контакта равна нулю. Что это означает? Итак, сначала вспомним, что вообще означает качение. Как мне определить скорость любой точки, если, повторюсь, мне известна скорость какой-то одной точки. Чаще всего это скорость центра вращения Центра катящегося тела, ВС, например. Скорость точки П, напоминаю, ВП, у нас равна нулю. Как мне поступить, если я хочу определить, например, скорость вот этой точки, какой-то точки М? То есть, мой вопрос ВМ. Определить ВМ. Здесь может быть два способа. Один, который использует вот неподвижность этой точки. Так называемую мгновенную ось вращения она создает неподвижную ось вращения, но мгновенно только в данный момент. И у нас решение фактически сведется вот к этим двум пунктам, которые я только что рассказывал. Либо есть случаи рассмотреть движение точки М как сложное движение, то есть использовать все свойства определения и формулы для сложного движения, какое оно, что сложное. В сложном движении существует какое-то абсолютное движение. И абсолютная скорость равна скорости относительной плюс скорость переносная. Напомню, что в сложном движении у нас имеются две системы координат: Одна неподвижная, то есть вот связанная с поверхностью неподвижной. И именно в ней спрашивается, когда говорится без уточнения найти скорость точки М. Именно об абсолютной скорости и говорится. Вторая система координат у нас имеется в сложном движении так называемая переносная, то есть, подвижная. Она связана в данном случае с колесом. То есть, если вот связать с колесом систему координат, то в этой системе тело будет совершать вращение. И переносная, это что? Скорость, с которой подвижная система координат движется относительно неподвижной. В данном случае это вот скорость поступательного движения центра. Это переносная скорость. То есть в данном случае, чтобы я, как бы я раскрыл эту форму? скорость точки М абсолютная у меня бы складывалась из двух скоростей. Из скорости вращения, с которой она участвует в вращении точки M в переносной системе, то есть в, в относительно колеса, плюс скорость С самого колеса. Скорость во вращении, мы уже знаем, она что, всегда направлена по касательной, то есть перпендикулярно к радиусу, то есть она была бы направлена вот так вот, вращательная скорость точки M. Скорость точки C, то есть переносная скорость, вот мы просто перенесли бы сюда скорость точки С. И сложив эти два вектора скорости, мы получили бы, что скорость точки M. Искому. Но геометрически гораздо удобнее использовать качение без скольжения и определять эту скорость с помощью вот этих свойств с вращения вокруг неподвижной точки. Только теперь неподвижной точкой будет являться какая точка? Абсолютно верно, точка контакта с поверхностью. То есть в данный момент времени вот эта поверхность неподвижная, вот это колесо, которое катится по ней. Именно для данного момента времени, именно это положение колеса является как бы, что неподвижной осью вращения. И, соответственно, все точки колеса, включая точку М, включая точку С, они совершают движение, то есть они как бы совершают движение по окружности вокруг точки М. С какой-то, естественно, угловой скоростью омега. Но, в общем-то, сразу скажу, что эта омега по модулю определяется именно... Является угловой скоростью, с которой вращается колесо. То есть, это как раз-таки совпадает PC. То есть, скорость точки С можно определить вот по этой формуле. Она, естественно, будет направлена как по касательной к окружности, по которой она движется. То есть, перпендикулярно этому радиусу PC. И будет вычисляться вот по этой формуле. Но точно по такой же естественно, вот все эти свойства, которые я рассказывал, что вот все точки окружности будут определяться по модулю, будут равны. Все точки любой окружности, которая, естественно, находится на расстоянии r, будут по модулю равны вот этой скорости, что... ВС. Вот эта скорость ВС. Вот скорости любой точки колеса в этот момент будут по модулю что? Равны этой скорости ВС. Но они будут направлены, естественно, что перпендикулярно к соответственному радиусу. То есть, вот здесь будет направлена вот точка С1 будет скорость ВС1. И так далее. Скорость точки М, соответственно, определяется так же, как я показывал здесь, вот во втором пункте. То есть, вы определяете скорость точки Сначала скорость точки М2, а потом находите скорость точки М. Причем она будет направлена каким образом? Она будет направлена перпендикулярно вот этому радиусу ПМ. И ее скорость ВМ будет определяться модулем ее. ВМ будет определяться точно так же ω умножить на радиус движения ПМ. Геометрически бы искали вот так, как я показывал выше во втором пункте. Итак. Вот эти свойства у нас, то есть неподвижность точки касания, точки касания, когда одно тело катится по поверхности другого, позволяет использовать достаточно простые методы определения скоростей всех точек. Напомню, если при этом тело движется не только с ускорением, но у него еще есть не только с угловой скоростью омега, вот. но и у него есть угловое ускорение эпсилон, то есть в общем случае, как может катиться тело, да? то в этом случае все происходит точно так же. Мы рассматриваем опять случай, когда точка касания P обладает нулевой скоростью, то есть тело катится без скольжения, но у него теперь кроме угловой скорости омега, существует еще угловое ускорение эпсилон, направленное либо туда же, то есть ускоряется скорость вращения, либо против начальной угловой скорости, то есть замедляется угловая скорость вращения, это не важно. В данном случае важно, что теперь точки колеса, кроме скоростей, будут обладать еще и ускорениями. Но если скорости, как я уже сказал, вычисляются, соответственно, по формуле омега умножить на r, общая формула, но ну, я показал, как они вычисляются для конкретных случаев, то ускорение точек будет вычисляться, соответственно, как производная от скорости, то есть производная от вот такого произведения. И, соответственно, она будет равна, извиняюсь, производная от первой функции умножить на вторую, плюс первая функция умножить на производную второй, ну или как вы видите, это у нас А вращательная плюс А оси стремительная. Или как часто вот для плоского случая, например, для плоского случая назвали бы эти два вращения А касательное тангенциальное плюс А перпендикулярное, то есть нормальная. Ну вот, пожалуй, мы вспомнили то, что нам нужно будет для того, чтобы понять правильно условия задачи. То есть, вот тело катится без скольжения, означает вот в данном случае тело вот этот конус, в данном случае неподвижная поверхность вот этот второй конус, но физика остается та же самая. Значит, вот скорость точек контакта, вот всех этих точек, по которым контактирует катящееся тело с неподвижной поверхностью, скорость всех этих точек контакта у катящегося тела, она в этот момент равна нулю. То есть тело испытывает как бы мгновенное вращение вокруг вот этих точек, каждое соответственное сечение тела. Но вокруг этой точки, в данном случае, все тело вокруг вот этой неподвижной оси. То есть это мгновенное вращение вокруг неподвижной оси О. Здесь нет обозначения, но какого-то обозначения ОЦ. Ну что ж, приступим в следующем фрагменте к решению задачи.